Записка одного ученого один прототип монстра разрабатывался, месяца и дней, я так рад ведь оно живое, это так поможет его зовут Саймон, оно странно себя ведет и пугает сотрудников и когда и поэтому он пугает ведь после этого он находится в камере, Саймон способен обучаться, но это ему плохо дается, нам дали инструкцию по контакту с ним, там было написано про и был один инцидент с ним, а именно случилось.